Сейчас мы посмотрим, что у нас там на фронтах. Э -э думаю, что изменений особо не произошло со вчерашнего вечера, как мы рассматривали. Но, тем не менее, может мы что-то увидим. Так, в общей сложности сейчас надо взглянуть, как происходит. Ну вот, примерно что-то где-то так же, как и вчера. Где-то так, да. Противостояние, все эти вещи, ласпы и так далее, и тому подобное. Хорошо, разберем с центра. Сегодня у нас 13, 13 сентября. Мы разберем традиционно с Луганска. Начнем рассматривать ситуацию. Северо-восточнее Луганска. Линия фронта проходит между станицей Луганской и Макарова. Здесь линия фронта не меняется несколько дней. Противостояния здесь идут, боестолкновения тоже идут, некоторые разведки боем тоже идут. У каждого из противников сейчас, что и у нашей стороны, что и у оппонента, не стоит задача атаковать, стоит задача оборонять и держать линию фронта. Когда эти задачи уравниваются, то есть и у, и у одной или другой стороны, она прекрасно выполняется, потому что этого хотят сейчас обе стороны. Нету здесь передвижений на самом деле. А боевые такие разведки боем, они не считаются. Вот расскажу вам немножко про остатки вооруженных сил под Белым и Лутугина. И то же самое это касается, в принципе, Красного Луча и Петровская. Я вот по WhatsApp получил кое-какое сообщение. Вот, ну, неважно даже откуда и как там. И мне, в принципе, сказали, вот, какие нафиг пленные, вот, ну, вот, мне даже там сказали, что не стоит там такие разные домыслы говорить. Вот этих вот ребят, чтобы их захватить, их нужно кормить. И кормить плотно, и содержать плотно, еще и делать. В общем, сложно их забрать, понимаете? Есть возможность такая, на самом деле, мне сказали. Но взять их в плен, это нужно их содержать. И из-за этого вся проблема. Пока еще не произойдет обмен вот этими всеми пленными, которые сейчас намечен. А очень много уже скопилось у ребят в Новороссии пленных, украинских военных. И вот их сначала нужно обменять, а потом этими заниматься. Они же кушают, им же нужна территория, нужна охрана, нужна операция. Очень ресурсно это, понимаете? Ну и вот такая вот аналогия, если бы вы поняли, что, ну, накладно держать, ребят, ну, вы, в общем, все поняли. Мне сегодня дали вот такой вот посыл и сказали, что их пока что трогать не будут, их держат под контролем, прекрасно знают, что они и где они, но здесь они на самообеспечение, правильно? А вот если их захватить всех, они автоматически становятся дотационными, и это не годится. Ну а кто-то еще рассматривает ситуацию, я вчера вот и слушал интервью с нашим ополченцем, в принципе есть такая ситуация, как вот допустим у вас на огороде, да, растет там лучок, петрушка, редиска, укроп, вот, э, ну, и, и, так он сам себе, он там себе сам растет и растет нормально, а если вы его сорвете, его, за ним нужно ухаживать, он засохнет, его нужно употреблять, что-то нужно с ним делать, а как же употреблять, если вон сколько пленных уже сейчас занимаются, понимаете, э, ну, уже, уже занимаются, есть уже много его вот этого материала живой силы противника, очень много. И поэтому их не буду здесь трогать, их просто держат э, в таком вот э, даже полном окружении, чтобы они э, ну, не шалили, что ли. вот. Но они сейчас находятся на самообеспечении. И часть проблем, э, которые бы возникли при их э, захвате, легла бы на плечи армии Новороссии, а это не годится. У нас не так много ресурсов, на самом деле, ребят. И лишних там тысяча-две нахлебников, это проблема. Ну вот реально сейчас для армии Новороссии это проблема. А вот здесь тоже позревает, созревает. Здесь идет огородные такие вещи. Написано, что укры учат русские. Да знают они русские всегда. Они его просто вспоминают, вспоминают. Не учат, а вспоминают. Да. Остатки вот здесь вот бригады Подьякова, видите, их никто не трогает, ну хорошо, ну пришли ребята, да, ополченцы, здесь гарнизон есть, ну допустим, есть бригада, там человек 20, ну не бригада, а вообще вот такая небольшая ротка, человек 20, да, есть гарнизон, есть командир, ну взяли они, ну захватили они их, и что дальше, куда они их поведут, ну захватили их и что, и как, 20 человек, это сколько геморроя на головы сразу сказать, поэтому вот здесь вот э, ребятам объясняют, вот они любители, зная, да, хунта любитель раздавать листовки по выживанию, э, я думаю, здесь тоже провели определенную лекцию, сказали, ребят, мы вас не будем захватывать, хорошо, вы не хотите, да и мы не хотим вас захватывать в плен, да и в принципе этого никто не хочет, давайте жить дружно, как кот Леопольд и так далее, но для начала пройдем некоторые курсы, и вызывают их по очереди, садятся, проводят общие уроки общеобразовательные, вот как 1 сентября там э, хунта пыталась проводить в школах, вот точно так же и здесь вот так-то и так-то, по урокам, самовыживания, вот вы листовочки разбрасывали, как, что нужно делать, мы вам расскажем, где водичку, где получше, местом вам выделим, все, все по-нормальному, считайте, что это лагерь беженцев от хунты сюда, в Донецкую Народную Республику в Луганскую своеобразные. Ну и ребята занимаются обло... облагораживанием своих земель. Они уже считают, я думаю, что это их земли. Остатки вооруженных сил Украины, находящиеся под Моспино, немножко перекатились восточнее. Решили подойти к металлисту, вот здесь, возле Амбросевки, Кутейникова. Мы же его занимали, вот здесь, Кутейникова, населенный пункт. Вот решили подойти к Кутейниково. Ну Кутейниково я не знаю, есть там или нет наш гарнизон, э, какой-нибудь вот охрана города и комендант присутствует обязательно. Если они придут на переговоры, это да. Как только они начнут буянить, э, мародерничать или что-то еще, разорять населенные пункты, ну я думаю здесь их э, Ликвидируют, их не будут брать в плен, в плену очень много народу. Поэтому им нужно вступать в переговоры. Я бы им посоветовал вступить в переговоры и не вести там мародежские действия. А они рано или поздно возникнут, потому что жрать-то у них нечего уже скоро будет. Заправляться нечем, э, ГСМ и так далее и тому подобное. А боекомплект не держит Ну, не годится вот такие вот в тылу врага, передвижения. Э, у каждого передвижения есть своя цель. Чего вы сюда вот приперлись? Вы завтра пойдете сюда. Вот чего вы сюда приперлись. Хотите к России дойти, но ну, вам ребята помогут, сопроводят вас. Если вас потихонечку выпихивают, выталкивают, чтобы вы там э, попросили убежища на территории Российской Федерации, так это можно сделать сообща, вам помогут даже в этом плане. Но ну, а вот так вот вооруженными бегать и ходить, это неправильно и не годится. Ну вот, и они знают такую ситуацию, что если вдруг они начнут какую-то агрессию по отношению к каким-то населенным пунктам, у них прекрасно есть много-много примеров. Со своими побратимами, которых в Амбросинском котле было 5000 человек. Огромнейшие примеры, шикарные есть. И даже знают, ходят тут, где тут расположены цветочки, а где не цветочки. Так что не будут они выделываться, в пленных брать не будут, они это тоже знают. Да и в принципе некуда брать в плен, я уже упоминал это. Пока что не займутся передачей пленных, потом Дебальцева, потом новых пленных будут брать с котлов. И потом Дебальцева дальше и дальше показывать по примеру. Ну, все поэтапно, все поочередно. И сейчас э, получилось, что нужно... Ну, много одних и тех же задач скопилось. А их нужно решать поэтапно. Вот и думают ребята в котлах, вылазить нам или не вылазить. <coughs> Какая у нас ситуация тут, смотрите, под ласпами. Хунтовские войска пытались выйти, и действительно пытались вчера выйти, контролировать трассу. Мариуполь, ну, хотели. Разрезающий удар они наносили. Они деблокировали свои хунтовские войска возле Новоласпы и Староласпы. Решили пройти до Тельманова, но так и не прошли на самом деле. И вот линия фронта сейчас проходит возле Старомарьевки. Возле вот Старомарьевки и некого населенного пункта Гранитная. Вот здесь идет противостояние. Хунтовские войска здесь застряли. Ах, никакой Эмтельманова, мы им не видать вообще. Здесь второй э, блокпост и вторая вот наша рубеж, второй наш рубеж. Пройти им здесь нереально, ну, на самом деле, потому что двойная граница это непроходимо, или бросить сюда огромные подразделения. Может быть, э, вот им дают понять, неоднозначно, причем дают понять, ребята, вы либо заходите там 100 танков, 200 бтр либо вообще не суетесь вот этими своими разведгруппами. Хватит нам тут вашей гадости. Или заходите армией. Но к армии, как только сюда будет занято, вот зайдет армия, сюда автоматически все резервы, ну большинство резервов нашей армии Новороссии будет стянуто. И тогда здесь начнется своеобразный военторг. И мы обязательно пополним и используем эту возможность пополнить э, как и личный состав, э, как и продуктовый запас, как и самое главное, боекомплекты и единицы бронетехники. Этим мы регулярно пользуемся. А когда они выходят там 2-3 БТРа, э, сводить сюда серьезные войска не годится. Поэтому у хунты здесь только два варианта. Либо не соваться, либо идти огромной колонной. Они на то и на то э, пока что не соглашаются. Вот выдвинули, заняли позиции, остановились. Двойной барьер непроходимый и, не, ну, и дает им понять. Такой же двойной барьер есть и возле Докучаевска. Это барьер между населенным пунктом Стыла и Комунаровка. Здесь довольно-таки сложно им будет пройти. Ну а следующая уже старобешева. Ее вообще нереально будет пройти. Поэтому хунта должна с Докучаевска ударить на южном направлении от Донецка, вот на Еленовку и вот сюда вот разрезной такой вот удар на некий населенный пункт Любовка. Большой колодной бронетехники, большим количеством личного состава, предварительно с артиллерией, с РСЗО там зачистить, переделать, огромную операцию военную провести. Только так. А по-другому вот такими вот хунта не сможет работать диверсионными группами небольшими. Эта тактика им сейчас не под силу, потому что они снаружи, а мы внутри. Им дают понять, что они же атакуют сейчас, а не мы. И атакующие вот такие вот диверсионные группы не получаются. Они не знают, не овладели еще этой тактикой. Ну а для диверсионно-разведительных групп нужны бойцы, бойцы отважные. Или вот они используют там наркотики и так далее, но должны быть бойцы, знающие эту местность. И бойцы смелые, они а сыкопехотные. Вот такие вот. А их нету профессионалов элементарных, смелых, хороших. Их нет. Ниже немножко населенного пункта Тельманова, где сейчас проходит линия фронта, у Хунты нет возможности пробираться. Этот разрезающий удар исключен, потому что здесь по инфраструктуре, если вы присмотритесь, проходит река. И реку нужно форсировать, а это реально проблема, огромная проблема. И здесь никаких боестолкновений не будет. Поэтому виртуальная, она в принципе и фактическая линия фронта по вот этой реке. Закреплена будет достаточно большое количество времени. Угроза окружения южной группировки наших вооруженных сил Новорозии в принципе существует. Но только э, при одном условии хунты. Она бросит свои большие, огромные подразделения все на прорыв до, вплоть до границы с Российской Федерацией. Она рискует их потерять и рискует остаться без последнего ножика. И когда она соберется в такой поход и лишится вот этого ножика, больше походов не будет. Чем она будет? Нарезать потом себе, готовиться. Но это потеря последней ножика, у них больше ничего не будет такого. И потерять последнюю бронегруппу, не ударную группировку, не там профессионалов, личный состав они вообще на него не смотрят. А вот бронегруппу, которая пополняется довольно сложнее еще, чем с помощью мобилизации э, личный состав. Э, бронегруппа единицы еще сложнее пополняется и дорого. А для хунты что важнее? Деньги или люди? Конечно, деньги. Можете меня не спрашивать об этом. А техника стоит денег, а люди не стоят денег, по их понятиям. Так что она не будет рисковать, я думаю. Хотя может и поработать. Там коррупционные генералы в штабе АТА частенько делают такие аферские комбинации. Меняют жизни своего личного состава на денежки. Что у нас возле Мариуполя проходит сейчас? Восточнее Мариуполя линия фронта нам показывает, что меняется, и немножко обратно под широкина заходе потому что некий населенный пункт Сахановка, зашли наши ребята. Вот так вот. Толоковка делит линию фронта с населенным пунктом, ну вот с микрорайоном Сартана, это восточнее, северо-восточнее Мариуполя, восточная часть его. Здесь поколение фронта, она периодически меняется. Ну, потому что здесь есть э, боестолкновения, но незначительные. Небольшие перестрелки, несколько там каких-нибудь артиллерий поработает. Э, вот такие вот боестолкновения. Небольшого характера. Масштабных действий боевых здесь не происходит. На самом деле. Передвижение Укровской армии произошло в разрез в тыл, чтобы они соединились э, вот в тыл к нам. Чтобы они соединились со своей группировкой, атакующие или желающие атаковать э, возле населенных пунктов вот Гранитная на Тельманово и Староласпы, чтобы дальше пройти к границе ближе. Наши диверсанты сейчас находятся у себя э, в такой вот ситуации, когда некие задачи им ставятся, они их выполняют, но боевых действий не ведут. Это срыв логистики, срыв боеобеспечения, бойкомплектов, подрыв колонн. В общем, нарушать все вот эти планы, которые хунта очень долго делает. Представляете, им собрать, там сюда, там технику большую перевозить. И бах, тут ДРГ наша, и бабах и нету. И привет, и еще на неделю. В общем, ребята здесь, наши диверсанты, не дают хунте либо обеспечать, обеспечивать серьезной бронетехникой Мариуполь. Ну, то есть, чтобы он не насыщался чересчур каким-нибудь серьезными вещами. Мониторинг, это естественно. Диверсионно-разведовательные группы, в принципе, для разведки существуют. Ну и опять же, для того, чтобы хунта э, растянулась, держа, вот кажется, да, у нас здесь там человек, допустим, 100 находится, а хунте приходится держать огромную линию фронта, потому что там были замечены наши, там, там, там, и хунта тратит тысячи людей для вот такого вот окружения. Это что, окружение, что ли? Сколько нужно хунте человек личного состава, чтобы держать вот такую огромную линию фронта, в которой находятся наши ребята-разведчики. Э, Но это огромное. Разведчиков окружать бесполезно. Хунта этого еще не знает. Ну ничего, наверное, просто многие из них не смотрели нормальные фильмы, советские фильмы, про боевые действия фильмы. Решили окружить разведчиков. Разведчиков нужно отлавливать и точечно вот с ними работать. Это спецоперация, а уж никак не окружение. Так что вот эти окружения, пусть она там кичится или гордится, или чем угодно, вообще неправильно. Это взять все равно, что таким большим сито для макарон э, словить блоху. И все. Я словил блоху, накрыл ты этим сито. Да, вот, ну, друшлаком для макарон. У меня тут блоха. Ну и что толку? Ну, ты, ну там блоха, и что. А ты ее словишь дальше? Что нужно, чтобы она у тебя была в руках, или чтобы ты ее ликвидировал? Подымешь сито, она упрыгает. Уйдешь немножко, вот начнешь, ну, потеряешь бдительность вокруг этого друшлака. Та она выпрыгнет через любую дырочку и все. Сложно мне объяснить это хунти, очень сложно. А почему сложно? Потому что мы действуем логикой, а у них логика немножко отсутствует. И к тому же она еще и ломается по ходу, что генералы в штабе у них ата, многие генералы, мне уже кажется, что преимущественно большинство, занимаются обычной коррупцией, а не войной. Для них действительно война как. как способ заработать. Некоторым способ это пропиариться. Вот такие вот вещи. Докучаевск у нас линия фронта проходит вот примерно здесь. Хунта будет предпринимать попытки, возможно, для атаки с южного направления от Донецка по атаке Еленовки обратно возвращать себе этот населенный пункт. Но думаю, что маленькими группами Хунта не решится это сделать. А большой бронегруппы, она же одна, но ее же немного. Она же одна, и как бы с воздуха она не появится. Здесь еще в связи с последними событиями, там НАТО отказала, Евросоюз нафиг послал то я думаю, что «Хунта» здесь будет все-таки держаться линии фронта, даже немножко оттесниться в ближайшее время, и все, и не будет тратить силы. Очень непонятное будущее, ее опять терзают смутные сомнения. Потерять последнюю бронегруппу, а что дальше? А если нас бросят? А если нас кинут? А если там вообще там в госдепе пиндосовском вообще что-нибудь скажут? Вон там придет батрак, и трендюлей навешает поросенку. В ближайшее будущее, в вот четверг это будет или когда? И все? И у него там своих куча проблем будет, у него там выборы, на него там эти республиканцы наезжают, у него там на Ближнем Востоке проблемы разные. Ну, много всего сказывается. Европейцы начали уже фыркать на Батрака потихонечку, уже и громко начинают фыркать. Что-то мы тут э, не санкции делаем, а какое-то самоурезание. Не годится это. А Батрак говорит, не-не-не, это санкции, России будет очень неприятно. Россия все поймет, России все будет плохо. Да что же это за санкция такая, ты заставляешь нас взять ножницы и отрезать себе палец. Или еще что-нибудь. Почему от этого будет России плохо? Мы себе палец отрезаем, там, ноготь, и так далее, и тому подобное. У них там свои проблемы, сейчас у них передел этот начнет. И когда они забьют на Украину, мне кажется, ребята, что вообще, в принципе, они уже украинский вот этот конфликт рассматривают, как определенный, ну, это же террористическая организация, вот занимается этим, американская террористическая организация АТО. И они с помощью терактов рассматривают. И вот что-то, мне кажется, вот я уже больше... Вот уже скоро буду уверен в этом. Что-то пошло у них не так. Не по плану. Ну, на самом деле. Либо у них э, сорвалась вот эта вот дебальцевская группировка, которая должна была идти в атаку. Вот они отсюда планировали, стягивали. Ну, вот не способен личный состав. Ну, укрармия, она лишний раз показала, что она не укрармия, а так, сборище оголтелых аглоедов. Вообще это не армия. И вот к чему это всему привело. Катастрофе серьезные. Либо они с помощью какого-нибудь теракта, вот допустим, точку У, да, запускали э, вот на Макеевку. Они должны были в другое место попасть, там раздуть опять. Ну, знаете, поднять рейтинги там Украины или вот этого кризиса там опять. У них что-то пошло не так, сорвалось у них что-то, и они теперь в растерянности. Они не выполнили задачу теракта, вот своего секретного. И привет. И теперь у них нет аргументов там. Посмотрите, украинские СМИ сейчас молчат про гуманитарный конвой, вообще ничего не говорят. А он уже в Луганске. У них должны были быть другие какие-то аргументы, чтобы эти события вот, по-своему отражать. А не пошло, изначально не пошло. Какой-то теракт или какой-то план у них серьезно сорвался. У хунты. Серьезно сорвался. И сейчас вот Батрак приедет, даст трендюлей и скажет, либо вы вот это последний раз, даю вам последнюю попытку и шанс, в принципе, сделать это, либо, капец, я на вас повешу и, и Боинг, и Шмоинг, и вообще. И вы будете у русских там ползать под ногами, и каждый день у вас будет день прощения, что называется. Ну и чувствую, что у Обамы предстоит такой разговор. И батрак нормально так поросенку вставит. Ну, ну не способный выполнять задачу. Но вот когда ты дружишь, да, с человеком, даешь ему заказ, то вот мне нужно там поремонтировать дом свой. Вот от с поклёбни, стеночки там обои. Ну, вроде нормальное отношения, все хорошо начиналось, да? А он тебе не то что не штукатуры, но вообще разрушил этот дом. Фигню какую-то натворил. И как ты с ним будешь относиться? Да ты ему триндюлей будешь давать уже под страшников и подзатыльников. И какие еще деньги? Они еще денег там просят. Дайте нам еще денег. Да ты вообще все поразрушал. Вот я вчера аналогию нормальную приносил, как Евросоюз смотрел на Украину в сравнении с машиной. Мы договаривались взять машину. И мало того, мы еще просили вас вот там отрихтовать, вот там немножко пополировать, а там покрасить. А что в итоге? Вы вообще мне развалюху отдаете. Евросоюз-то смотрел не как на разжигание конфликта с Россией. На это смотрел Госдеп. Американские. Они, они там немножко обманывали Евросоюз. Сейчас Евросоюз понимает, что его просто надули. Им впихивают старую рухлять. Еще в хужем, гораздо в десятикратно хужем состоянии, чем раньше. И в этот Евросоюз идет. Да нафиг оно такое надо? Вот зачем? И у хунты все идет не так. Вот дали вот криворуких поставили вот во власть, вот дебилоида, вот этих хунтовских, и все. И не пошло. Вот такие вот вещи. План у пиндосов, конечно, был неплохой, да, вот со стороны так посмотреть, но доверили они этот план э, не тем людям, нашли, ну кого они нашли, яйценюха, да посмотрите на него, как вы вообще к нему пришли, поросенка, я не понимаю, а при чем здесь поросенок, посмотрите на поросенка вообще, как он где? он даже при Януковиче там министром был, он там занимался иностранными делами, Че, с чего вы его взяли, что вот это он, вот это он сможет. Ну, если вам так интересно было бы, взяли бы лучше уже, не знаю, там, того же Шуфрища, он гораздо на уровень выше. А вы кого поставили? Кличко. Вот нашли, кого поставить, да? Кличко. Ну, красава. Сейчас он Киев сделает им на блюдечке. Какой Киев? От него вообще ничего не останется. Кличко уже там и свет поотрубал, и воду, и так далее, и тому подобное. И готовиться уже к земле надо, а не к зиме. Скоро он сена будет продавать на центральных рынках и в супермаркетах. Или что там вот этот для отопления они поставили кого зачем я не понимаю вот действительно не понимаю хотите сделать дело делайте его профессионалами а вот здесь они либо сэкономили либо не поняли ну довериться надо было нормальным людям поставили в хунту дебилоидов и теперь ждут результата и вот вам результат неманой украины получите развалюху я думаю уже европе вообще не нужно даже если здесь победила бы украинская армия европе вообще тут ничего не нужно Он же скажет нифига нам нам даже не устраивает что если вы победите фигня это какая то Вот западная линия фронта проходит от Старомихайловки до Маринки. Здесь она не меняется Периодически она плавает Варьирует то от Марьинки к Александровке, то обратно Здесь небольшие перестрелочки идут Даже вот наши, когда выходят с разведкой боя Они еще за собой оставляют, умудряются оставлять некоторые территории Последний раз это было возле населенного пункта Марьинка Наши вышли, проведали, распугали немножко укропчиков И все, и там же и остались А укры по-другому делают разведку боя Они выходят все оставляют, все оружие. То есть, они сами не остаются, они текают. Но вот все, с чем пришли, остаются. Так мы видели возле «Металлиста», мы видели возле «Красного Яра», ребята, с вами это. И возле «Станицы Луганской», мы это помним. Даже разведки боем у нас по-разному. Мы вообще зеркально как-то воюем. Зеркально. Абсолютно разные способы. Аэропорт. Аэропорт в окружении по-прежнему нет пока сил. Не знаю, у кого спросить, надо вот... Ну, не знаю, мне не отвечают пока что. Что с аэропортом? Ну, нету таких данных, чтобы я мог сказать, почему, за, в чем задержка. Я не знаю причину, а выдумывать ее не хочу. Вот про аэропорт. Но я знаю, что проблема решится. И решится по-любому. Скоро решится. Наемники, они ну, они воюют опытно, они технически. Это не мобилизованные там на 45 дней какие-то студенты, повара или кого там понабирали в армию украинскую. Это наемники. Они профессиональные военные, они будут воевать. Сложно с ними воевать, там снайпера находятся, там мины находятся, там растя... Ну много всего, проблем нереально много. И выбивать их тоже нужно либо профессионалами серьезными, либо равнять с лицом земли. Сложная ситуация возле аэропорта с этими наемниками. Ну вот Дебальцево. Очередная перемога от хунтят. Очередная. Ожидали в Светлодарске, а прошли мимо. А что ж такое? Очередная перемога. Конечно же будет сужаться. Конечно выдавят из Углегорска обязательно. Хунтовские войска пойдут вниз на воссоединение со своими остатками возле Ждановки. И эти этого хотят, и эти. Они сейчас как два магнитика. Вот реально, как два магнитика. Но когда они вместе образуются, они начнут свариться, эти начнут гнать на них. Ой-ой-ой, мы тут вообще уже месяц отдыхаем под этой Ждановкой, никому не сдаемся. Вот видите, выходят. Видно, что хунтовские войска отсюда идут, плывут, они очень хотят. Дадут им воссоединиться или не дадут, мне даже кажется, что дадут и воссоединиться им. Но тогда, это ж, они же понимают, что они усилятся... Ну, каким образом усилятся? Если посмотреть в отношении личного состава, да, вы усилитесь. Если посмотреть с перспективой во время на длительном расстоянии, существует обычная логика, как вас могут усилить остатки вооруженных групп украинской армии, которые голодны, без боекомплекта и без горючного смазочного материала. Вам придется свои боеприпасы делить с ними, свое питание делить с ними. И второй момент, как только вы спуститесь вниз... Для их поддержки То вы автоматически теряете северный контроль Свою северную границу И тогда у вас уже котел У Дыбальцевских хунтят Будет котел не в Дебальцево называться А будет он называться какой-нибудь Камышацкий или Малоорловский котел Потому что наши ребята быстренько вас отрежут По Углегорску и Дебальцево, И вы потеряете эти ключевые пункты И котел сместится ниже Все, И это будет гораздо сложнее Обратно вырваться э, На северную группировку к своим э, побратимам Два минуса они их не видят, видят только один плюс. Ну. Тактика ясна, тактика видна, тактика прозрачна у них. Они сейчас спустятся, воссоединятся, потеряют Дебальцева с Углегорском, сделают здесь огромный котел, и в этом огромном котле будет еще несколько сотен траглодитов. Настоящих траглодитов. Это вот здесь, вот, которые расположены возле Ждановки. Вот. Нормально, ребят, нормально все идет, нормально. Тактика, конечно, у украинской армии, я вообще не понимаю, какие книжки они читали, где они как учились. Вроде бы генералы должны быть в возрасте, правильно? Ну да. Родились они в СССР, ну да. Ну должны же они, чтобы попасть на такие должности, пройти какие-то боевые или горячие точки? Ну должны были. Ну было много у нас разных войн. И во время Советского Союза, небольших, да, они были маленькие, но это же были. Опыт-то надо получать. А вот туда какие-то генералы попали вообще непонятно. От них плюются не только местные солдаты и говорят, что за, что за у нас такие начальники, на их треба посадить. Ну и даже и вот эти вот э, американские инструкторы думают, что за вообще это, что это за военные? Это вообще военные? Кто вообще сказал, что здесь есть военные? Плюс там все. Здесь немножко в замороженном состоянии. Получилась такая вот, купировали выход хунтовских войск. Я думаю, это с двух позиций объясняется. Во-первых, Алексей Мозговой сюда прислал э, несколько количеств каких-нибудь минометных расчетов или артиллерии. И хунта, конечно, боится идти дальше, естественно. Создана линия фронта определенная. Первомайска они вообще никогда не брали и не возьмут, но это так и было. Вот Алексей Мозговой немножко усилил, скорее всего, артиллерии вот этих ребят. И второй момент. У Хунты большие проблемы в Дебальцево. И когда с Попасной они обратно возвращались сюда, наткнулись уже на рубеж. Пройти этот участок? Ну, пойдите, пройдите. Минус первый БТР, вторая мина, минус второй БТР. Все, Хунта дальше не пойдет. Бронетехника сложная вещь. А в разрез тут невозможно пойти. Из-за того, что здесь определенные вот, э, географические трудности. Здесь э, озеро, здесь речка, э, здесь рельеф не позволяет. А по дороге не выйдете. По дороге это как вот действительно 300 спартанцев, ну будто они идти, будут их там мочить, неудобно их, поэтому Светлодарск, абсолютно правильное решение было сделано у генштаба, или кто комбинировал эту операцию по э, окружению Дебальцевского котла, вот совсем четкое решение, видно, что этой операцией действительно руководит человек из местных, потому что он знает достопримечательности э, местных территорий, и видите, как вот здесь, Здесь и как хунта пройдет Ее можно планомерно Она не сможет идти большой грядкой Или не сможет наступать к каким-нибудь массированности Она должна проходить через узкий мост Она должна проходить через узкое направление Она придерживается к дороге И здесь ее планомерно можно ликвидировать Причем с разных сторон Вот здесь два града и вот здесь два града Пару боеприпасов Ребята недавно кстати получили их От хунтят получили Я еще не знаю как работает там в других котлах военторг И в других отжимах есть и есть все. Первый БТР минус второй, и хунта обратно уходит. И теперь с Попасного хлопцы не знают, что бы они пришли. Их позвали? Позвали. Они там в Гозле сидели? Сидели. А что мы можем помочь? А ничем не можете помочь. Как это ничем? Они должны были прийти помочь. Ну, бери ножик, чисти картошку. Вот и все. И они обратно потеряли здесь инициативу хунта, и здесь уже не могут помочь. Видно, что эту операцию, нашу, именно операцию по захвату Дебальцева, действительно грамотный человек организовал. Грамотный командир, молодец. Вот я бы до этого, ну это надо быть местным, чтобы такую операцию придумать, местным. Ну вот и все, ребят, вот и все.